Ну и все, получается, Керриган бросили, она там. Как известно, не умерла. Связь с ударной группой в Новом Йетисберге потеряна. Генерал Менгск приказал немедленно вывести Кархальский флот из системы Тарсониса. Силы протасов продолжают сражаться с зергами по всей территории основного континента. Получено новое сообщение. Не могу поверить, что он бросил Сару. С меня хватит. Присоединяйся ко мне. Иначе кто знает, кого Арктур захочет подставить в следующий раз. Получено новое сообщение. Мои поздравления! Вы отлично справились с заданием, но у нас впереди еще много работы. Зарождается новая империя, и мы. Дойдите да к Лешему! Даже не думайте выступать против меня. Я пожертвовал слишком многим. И не собираюсь останавливаться. Пожертвовал? Ты это про Дериган? Вы пожалеете об этом. Возможно, вы еще не поняли. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни Протосы, Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его татла. Если вы встанете у Слово меня... Готов, командир. Ожидаю приказов. Черт, мертвец. Говорить. За работу. Сканеры показывают... Что генерал Дюк активировал основное средство защиты Торсониса, ионную пушку. Пока она не уничтожена, покидать орбиту планеты опасно. То есть теперь мы по сути играем за Рейнера, который собирается, ну, по крайней мере не мстить, но помешать Арктуру стать новым правителем тирана в этом секторе. Теперь мы сами по себе. Знаешь, даже забавно получается. Еще вчера Арктур был рыцарем-бунтарем. Теперь он закон. А мы преступники. Мне даже думать точно, что мы помогли ему захватить власть. Ну, по крайней мере, да, я немножко развел территорию. Как я мог отпустить ее одну? Да. Развила территорию, а смысл. Гэтан готов, нет, к готов к... Что приказ? Ладно, ну, что ж, продолжаем. Работа выполнена. ГСМ готов, ГЭП. Готов к работе. Работа выполнена. Работа да, выполнена. Гэп. Да, ГЭП. ГСМ готов, Недостаточно гэп. минералов. Готов к работе Вас понял <звук> КСМ готов Кэ. Гори синим пламенем Да Так, надо Танечку туда послать готов, Хотя там, блин, ГОСТы были Я хочу поставить просто думаю академию. на чтобы быстрее просветочку можно было кидать. Когда Рейнер пускай, пожалуй, сидит на базе, потому что я чувствую, если его пошлю опять, он вновь где-то помрет. Просто неожиданно. Нет, видимо, кстати, это будет не финальная серия. Если это еще не последняя миссия, то это будет не финальная серия. Финал тогда будет завтра или послезавтра. пока один строкрафт у меня уже особо как-то, да четкий у меня уже вкус появился, который Но, уже как бы не изменяется временами где-то здесь что ли пропалить? вот слушайте, здесь газок есть как сюда попасть можно? Если здесь Куда идти, только двигать? тогда там я просто потеряю войска. Или там тупик, возможно, сейчас мы узнаем. Сейчас, наверное, попробую туда прорваться. Что приказываете, Гэ? Работа выполнена. Слышала Работа выполнена. Че, не можешь выйти? Все-таки выплывет, слава богу. Работа Может, застрянет Прорез. еще. Да, вот точно. был бы прикол. Так, не, давай, наверное, все-таки арсенал поставим. Два арсенала, быстро ставим. Что так. Хорошо, хорошо. так, давайте ставим космопорт. Кристаллов мало стал. Надо добывать больше. Я думаю, что еще, наверное, одного рабочего. Или двух-двух давайте-ка сделаем. Пристройка завершена. КСМ готов, КСМ. Слышу вас хорошо. Работа выполнена. Слышу вас хорошо. Работа выполнена! Работа выполнена! хорошо! Так. так! нет, здесь дальше вражеская база. Видимо, где-то кристаллы здесь находятся, так предполагаю. Может, сейчас вот-вот будет просмотреть уже Работа это точно. Завершено. Перестройка завершена. Нифига здесь какой-то батл крузер висит, кстати. Так что туда соваться без поддержки как минимум трех батл крузеров не стоит. Почти что готово, у меня подкрепление. Так, давайте войсками сюда подойдем. И танчиками. Что, он нашел что ли? Превосходно. Превосходно. Ах ты сука! Мы его не видим. А -а -а -а -а -а. Научное Ваша судно оттанково. надо срочно. Домантиру. Ну да, и причем они уйти не могут, блин. Вот, сука, накинул уже говно и сок. все закончилось невидимость ха ха а кстати у меня же просветка была да ну ладно я что то они совсем забываю время от времени хотя забывать бы как раз они не стоило бы ситуация совсем жопа ну не знаю нужно ли нас научное судно Ладно, пускай нанимается Правда, дофига, конечно же, без это эту требует. Но... То есть И сейчас я не смогу сражение. все равно. Кто там стреляет? Вот никто не стреляет. <соценно> так, давайте улучшение делать дальнейшее. Опа, опа, опа, опа. всегда они там зашли. Эх, поднять мы это здание не можем. Так, еще есть адреналинчик, у нас нет. Так, буду знать, они еще, оказывается, и нападают. Так, тут никого нету, да? Тут никого нету, можно пройти, в принципе. Что-то я не вижу места для основания базы. Там только виспена я вижу дофига. Ну, то есть вот здесь месторождение виспена. Нафига нам одно такое месторождение? Лучше тогда полностью базу можно будет поставить. Ну, вот, собственно говоря, что я и хотел. Вот, можно полноценно базу здесь основать. Возвращаемся, давайте-ка. Так, можно было бы отремонтировать, в принципе. Давайте-ка отремонтировать, а то там горит все. Чертям собачьим. Слушаю тебя. Не вопрос. Коматер, так, правда, что нам требуется перед тем, как что уходить хорошо. отсюда, сделать? Это, кажешь? наверное, во-первых, поставить бункеры. Вы как минимум 2-3 бункера надо поставить. Да. кстати, не могут у меня войска. Ой, войска эти, какого, рабочие выйти, да и вообще любые, по-моему, юниты не могут выйти. Так что давайте перенесем. Ну и все. Я думаю, что этих двух бункеров нам хватит. Давайте все возвращайтесь обратно. Хотя, можно было бы здесь на да? У нас ресов то дофигища. Минералов то есть. Одного оставим рабочего Все остальные давайте-ка двигайте вперед Так, появился у нас баттл крузер Кто она новенького? Куда сюда. Добрый день, командир! Так, отлично. Улучшение завершено. Так, что-то не упал, что-то заучили. Недостаточно весен. Принимаю сообщение. Все, давайте, все сюда. На эту базу переходить. Нам нужна эта стратегическая база для добычи дополнительного виспена. Минералов-то дофига, а вот виспена, как всегда, очень мало. А, вот, кстати, минералы есть еще. О, слушайте, так можно даже три базы было поставить. Так, пришли противники. Окей, я вас ждал. В принципе, нормально, мы отразили атаку. Добрый день, командир! Так... Где у меня... КСМ? Давай-ка ставь как можно ближе базу к... Да... День, Виспинчику. Задай курс! Не торопись! Окей. Крейсер готов к бой! Еще и защита сейчас появится. Нет, завершено. Последний уровень. 300 вес требует. Слишком много. Недостаточно виспена. Так, давайте, во-первых, сюда рабочих несколько перешлем. Чтобы быстрее можно было добывать. Пройден, командир. <coughs> Принимаю сообщение. Не торопись. КСМ готов, так, можно было бы, кстати, улучшить еще дополнительную энергию, да, добавить. Но требуется 150 виспена. Довольно дорого. Иду прием на всех частотах. Тут у нас был батон-бузер. Задай курс. Добрый день, Иду прием Все, на всех частотах. Готов к работе. Обнаружен Работа запуск выполнена. ядерной ракеты. О, а куда? Оу, готов, оу, оу, оу. А я не узнаю, да, походу, куда они зарядили. Я предполагаю, они сюда зарядили, потому что здесь мои войска. Прием на всех Шу, твою мать! Задай курс. ГСМ готов, ГСМ. Жесть. Требуется нам быстрее сюда рабочих. Боже мой, тут все ломается, горит. Жесть, они пропалили, кстати, мою базу. Да, Причем очень жестко пропалили, судя по всему. Давайте-ка еще рабочих сюда. Готов к Не забываем батл-крузер строить. ГСМ готов, Веду прием на всех частотах. Походу у них тут ГСМ была какая-то невидимая единица, да? То есть ГОСТ у них где-то здесь Вы был. Который, собственно говоря, Приехал и совершил к вот эту диверсию. Веду прием на всех ГСМ готов, ГСМ. Мне нужно туда больше батл-крузеров. К сожалению, пока особо это не получается сделать. Так, все, ГСМ давайте. Готов. Давайте добывать. Так, okay. Что тут встают? ГСМ готов, Кэп. Веду прием Что на все все это ремонтировали? Так, Кэп. Слышу вас хорошо. Вас понял. ГСМ готов, Кэп. Слышу вас Так, хорошо. давайте сюда скорее все. А, Плюс еще давайте-ка здесь поставим базу. Да. Все, прям добывать весь пена. просто, не знаю, обожраться этим весь пеном. Можно даже было бы, в принципе, я думаю, бараки-то поставить там. Новые. Присо, <свят> <свят> <свят> Просто с одного выстрел убивает. Все, кстати, улучшения сделал, да, получается я? Прекрасно. Теперь можно раскошелиться на всякие улучшения принципе принимаю сообщение что приказы добрый У день командир совершено так. так ставь давай ага сильно много я сюда рабочих ага. накидал лабу уводим принимаю сообщение дополнительные хранилище Давайте-ка здесь, надо хранилище поставим. какая разница, да? Слышу вас хорошо. Экипаж на связи. На Требуется дополнительное хранилище. Так, требуется очень много хранилищ. Работа выполнена! Укажи Готов к работе! Так, Кэп. Сию минуту, Кэп. Приказ получен. Так, что я там не строил еще? Инженерный комплекс. Сейчас поставим. Да, Кэп. Ваши войска атакованы. Что, это кого там убили? Работа выполнена! Добрый день, командир! Работа Выпойно, я так подозреваю, там скорее И всего не единицы будут сидит, да? Будет сделано. Задай курс. Следуем Или это Ч дела, что это было? Что-то я не понял, там что-то за текстурой не было не видно. Хотя зачем уже нет смысла? Давайте здесь просто на нем. Экипаж на связи. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Так, уже минералов недостаточно. КСМ готов, Кэп. Что приказаний. Готов к работе. Работа выполнена. Слышу вас хорошо. КСМ готов, Кэп. Да, Кэп. Что вы прикажете, Кэп. готов, Кэп! Работа выполнена! Приказ Слушай. получен! Так, точно! Вас понял! Веду прием на всех частотах. Недостаточно минералов. Кэп, сам готов, Кэп! Так, Кэп! Вас понял! Слышу вас хорошо! Так, точно! Жду приказать! Работа выполнена! ГСМ готов, Гэп. Приказ получен. Что прикажете, Гэф? Давайте Вы быстрее больше доб... добываем. готов, Так, здесь база противника прямо у нас получается под носом. Сейчас мы ее атакуем. Соберем Вещер достаточно высоко. КСМ готов, Кэп! Недостаточно минералов. Готов к работе. Положение завершено. КСМ готов, Гэп! Добрый день, командир. Готов к работе. Так, да, Эп. КСМ готов, Кэп! Так, где у нас КСМБ КС? на Здесь нам не пригодится. Уже весь и так максимум добывается. КСН готов, Кэф. КС. Слышу вас хорошо. Иду прием Работа на всех, всех частотах. Следую в цели. Добрый день, командир. Так, да, Эф? Работа в отказах в работе. Что приказываете, Кэф? Ну, сука, я не могу поставить теперь. Так, хотя бы. Принимаю сообщение. Задай курс. Ну все, Я готов. А Менгск наверняка не сильно готов к такому. А вот хотя, как не готов? У него тут до хрена юнитов вообще просто. Жесть какая-то. Ой, -ой, ой зря я это сделал, они сейчас сагрысут. Причем, кстати, мне надо по-любому там научное судно. Потому что без научного судна я просто ничего сделать не смогу. Ну да, посмотрите на это, я просто ничего не могу сделать. Офигеть. Не просто сейчас размышленную армию. Я напоролся на очень большие проблемы. Надо валить отсюда. Ваши ёб, твою мать, ч это тут прилетело? Ты Не а -а -а -а. Ваши да стой ты, б твою мать! Этой базе точно конец Ваши войска атакованы. Так точно, капитан Исследование завершено Готов к работе Кто на Новенького? САГЭС? Ваши войска атакованы. Прошу эм. хорошо Танк на марше Здесь здесь застрой Ваши войска атакуют <плыши> офигеть офигеть офигеть Покажите, просто масс Слушайте, пока я совсем в жопа не стала я дай еще раз сохранюсь укажи цель. База, это уже конечно жопа но не настолько пока еще Повышение завершено. База атакована. Стим принял. Готов подвигаться. Кто на Новенького? Готов к Новенького. Ваши войска атакованы. Да я кого-нибудь пристрелю. Погнали. Да так, вообще у нас нет получается. Стим принял. Yeah. Oh А? Жесть. Столько потерял, всего я, конечно... лабораторию да, лаборатору на у нас расфиганчили вместе с космопортом да так, что за насустаем не успеем гейзер Гейзера всяк и сяк так ну они свалили с этой точки в принципе да получается вернулись на свою базу просто сказали типа ну ок бегать типа и все и ушли Да, очень уязвимая, оказывается, точка, где я основал свою базу. Плюс к тому же эти долбанные ГОСТы, они могут постоянно кидать вот эту вот хрень, которая блокирует атаку. Ой, лабораторию надо строить. Я даже не знаю, теперь получается, Battlecruiser бесполезная была тактика моя. Вообще нулевая просто. Я в ноль проиграл все, что только было возможно. Тогда мы сейчас войска собирать, наверное. надо мне еще здесь базу поставить. Кто давайте вот так поставлю один бункер. Да я, я, кстати, предполагаю, что, возможно, у Красного есть только одни войска. У Белого есть только одни войска. То есть, как бы У них поделены войска наполовину. Так что можно было бы Красного вполне сейчас разбомбить в принципе батл-крузерами. Рада, мне опять надо нанимать, блин. Опять надо Кто лабораторию выигрываю? строить, она, она уже есть, да. Короче, Гемора опять Вынимаю надо очень шарфей. много всякого мне Будет пройти, чтобы можно было сделать нормальный флот из батл крузеров Так. Давайте-ка здесь космопорт поставим еще один. И, кстати, сможешь пролететь пройти да проходит отлично Пристройка ставь смоков Обучение и волну Эми. Вот мне интересно что это вот за способности я их ни разу не использовал ну, это использовал но это было крайне давно уже я не помню даже что они делают где он потолк у вас атака. позиции, давайте-ка, на границе нашей базы. Слышу вас хорошо. Здравствуйте, командир. Кто на бой? Отлично. Приступаю. Работа выполнена. Крейсер готов к бою. Работа выполнена. Работа выполнена. Принимаю сообщение. Так, три батл-крузера пока у меня. Не... <как> Возвращаем потихоньку лимит. Слышу вас хорошо. Что приказываете, Гэф? Здесь строить нельзя. Что-то мешает. Так, жесть, я уже эту миссию, наверное, прохожу просто жесть, сколько времени. Я даже не знаю. Перестал считать. Добрый день, так. 4 у меня батлкрузера. Следую в цели. маловато будет. Так, ну слушай, у них же нету ГОСТов, да? Я не вижу, по крайней мере, ГОСТов. А, кстати, интересно, мне кажется, они будут помогать. Да. Если это вот один подвох. Скорее всего, они будут помогать друг другу, и опять-таки с той стороны придут ГОСТы, и они устроят просто жесть какую-то. Так что, я думаю, лучше всего было бы сейчас поставить здесь какие-нибудь бункеры. Что здесь еще поставить... Только, день, не только не это, только не запуск ракеты. Сука, нет... это там. Задай курс. Недостаточно... Ваши день, готов... Сука, у них ракеты какие мощные Жесть Офигеть, одними ракетами он разбил целый баттл хуже Сука, опять начинается это дерьмо Блин, еще сейчас и взорвется, да, этот бункер не Успеет доехать, или успеет ну, давай, чини, куда ты пошел? Фух, пта твою мать, я уже думал, все. Капец какой-то, я даже не пойму, как вот мне с этим бороться. Он постоянно берет просто массу, устраивает всяким Экипаж, дерьмом, которое я не могу уничтожить. Надо несколько, что ли, научных суденышек мне сразу поставить, или что? Кто на Добрый день, командир. Задай курс. Не торопись. Готов к Кто С радостью, Кэп. Ну, он причем еще вызывает постоянно ядерные ракетки. Устало, видимо, в принципе, уже правда источен без спинного гейзера. О, нифига, сюда привел кого. Я все равно не могу атаковать. Хитро жопые просто хитрожопый Придется возвращаться этими баттон-призерами сюда. О -о -о. То ли мне тоже миражи понанимать, я что-то не пойму. где надо вокруг базы поставить эти долбаные ракетки встегает. потому что это просто жесть он постоянно будет устраивать эту массу атаку своими гостами всяким эти дерьмом прочим будет командир что прикажете, Крэф? Так, точно. Приказ получен. Да я кого-нибудь пристрелю. Работа выполнена. Время Готов к работе. Что прикажете, Крэф? Так, точно. Экипаж на связи. Следую к цели. Так, баттл крузер, давайте все, короче, Добрый я уже день, устал командир. от этого говна. Надо За ведь атаковать. Что, надеюсь, он не будет мне меня такого сейчас. Бейлин, чувачок. Следователь, Не торопись. Не торопись. Недостаточно Принимаю сообщение. Ваши войска атакованы. Веду прием на всех частотах. Следую в цель. Будет сделано. Ваши войска атакованы. Угу. Высадил свой сучонок. Так, вот супер подлетел. Добрый день, командир. Готов к работе? Не торопись. Так, это все его вся база. День, Добиваем курс. ее, короче. Слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, Нифига у него тут, блин, Следую этих хранил. Какие-то может иметь себе сделать. На связи. Так, ну давайте. выглядит на, Все, блин, это Иду прием на всех Добрый день, командир. Цели. Давайте теперь Будет идите до их не оставшейся войска. Экипаж на связи. Добрый день, командир. Задай курс. Не торопись. энергии. сколько скупов умеешь? Ты не умеешь. Задай курс. Не торопись. Будет ну все, этому тренды точно Задай курс. Хотя не давайте торопись. доломаем это даже здание Срать, я все равно здесь не буду ставить никакой завод Так, э? так. Скажете, ну мне во всяком случае надо перенести вот это, наверное, команды центр туда Да, давайте переносим Хоть добывать ресурс Слышу вас хорошо Готов к работе Семь минуту, Кэп Веду прием на всех частотах Не торопись я ну, Давайте сюда. Хорошо. Да, Кэп Что прикажете, Кэп? База атакована. Так, приперлись на базу, супер дети. Сука, всех абсолютно бег. Превосходно. Иду прием на всех частотах. Добрый день, командир. Будет сделано. Следую в целью. Задай курс. Сука. Следую в цели. Добрый день, командир. Готов к работе. Принимаю сообщение. Задай курс. Веду прием на всех частотах. Хорошо, хорошо. Так, точно. Принимаю сообщение. Так. Давайте добывайте ресурс. Добрый день, командир. Фух, строим, давайте уже наконец последний ботол-крузер и начнем... Ага, подождите. во первых, подождите, ботол-крузеры мне нахрен не нужны. Во-вторых, они сейчас Добрый еще и бомбанят где-то. Я так подозреваю здесь, наверное. А я правильно, подозреваю. Принеса, Веду прием на всех частотах. Так, а чем мне тогда атаковать? Мне Не надо, вот получается, вышел. набирать сухопутную, ну, точнее, обычную армию, что ли. Наверное, да. Потому Экипаж что если крейсеры связи. вообще там бесполезно, их постоянно выносят, то какой смысл мне делать такие войска. Надо то ли, может быть, попробовать ядерку на них скинуть, я даже не знаю. Потому что это просто жопа, они будут постоянно меня атаковать своими войсками. Не, ну в принципе, можно даже их не атаковать, я так понимаю. Можно было просто перелететь вот эту вот добить базу. Можно так и сделать, в принципе, давайте попробуем. Так, только перед этим лучше всего, конечно, было бы укрепить эту базу. Итак. Готов к работе. Веду прием на всех частотах. Не торопись. Аааа, -а -а, там косты. Косты там, Следующий боже мой, цель. бежи. Офигеть там оружие. Это просто жесть. Офигеть, у них там войск. Вопрос, как мне там пробиться, я даже не знаю, блин. Мне придется где-то высаживаться, походу, и там как-то потом от этого отыгрывать, наверное. Да я так, ладно, короче, сухопутная армия Готовы мне по-любому нужна. давайте-ка мы начинаем здесь делать. Слышу вас хорошо. Армию. Так, тут еще требуется мне тоже так. поставить противоздушные строения. Добрый день, командир! Кто она новенькая? Иду прием Кто на всех газ? частотах. Работа выполнена! Здесь строить нельзя, что-то мешает. Кто на новинке? Работа выполнена! Слышу вас хорошо. Работа, Работа. Работа выполнена! Так. ГСМ готов, Кэп! Ну, слушайте, тут же можно было бы миражи, наверное, накидать, я думаю. Попробовать стоит. Потому что миражи-то невидимые, да? Креп. Логично. Все нормально, да, получилось? Готов к работе. Сию минуту, Ка. Я кого-нибудь пристрелю. Слышу вас хорошо. Что приказываете, Кэм? Улучшение завершено. Кто готов, Кэм. Ожидаю приказов. Ожидаю приказов. Добрый день, командир. Ожидаю приказов. Да, к тому же, кстати, у меня миражи-то они улучшенные же, да, с броней, Работа со всякими сооружениями. Давайте сюда их пошлю. Жду Что приказаний. Что приказываете, ГЭС? Приказывайте. Ведет связь, установлена. Отлично! Приказывай командир. Мне интересно, а ГОСТы не имеет возможности палить мои войска. Ожидаю приказов. Он будет Координаты правил. получены. Ожидаю приказов. Экипаж на связи. Ожидаю. Есть. Кстати, у них же есть просветка точно. Приказывай, командир. Я вспомнил. Так что отменяем мы миражей, целую кучу смысла нет делать. Они все равно просветку сделают и все мои войска спалят. Да. Просветка у них... Ну, у них просветки, по идее, скорее всего, нет, но она, как ни странно, появится по-любому. Давайте улучшим даже, но я думаю, все равно это бесполезно. Надо нормальную, обычную, сухопутную армию создавать, чтобы там высаживаться и потом выносить противника. Этими войсками. Наймет, давайте-ка парочку танков сначала. Кошак, ложись, врушаешь что-то мне. Ведет связь, установлена. Передавай координаты. Ожидаю. Так, Есть. ну вот а где здесь мы сможем пройти? Замечены. У меня вот здесь, в принципе, снес, а да, получается, одну башню. Тут Вектор, еще одна осталась по-любому. Так, а тут, получается, еще то угол получены. есть. Боевое построение пошло. Есть. Боевое построение. Есть. Вектор движения задан. Исследование завершено. Улучшение завершено. Координаты получены. так третий Украшить уровень Штаб, я вас кошак давай ка иди отсюда 50 минут мы уже играем да я не хочу атаковать вот эту базу честно говоря вообще нет никакого у меня желания это делать Слышу вас хорошо. Приказ получен. потому что мы просто там скопытимся я так думаю -то ну то есть я скопучу Так, давайте все эти танки сюда пересылаем. Да Они уже все равно тут не принесут никакой пользы. Да Улучшение завершено. корабль десантный. Ну-ка, что, давайте и попробуем послать их в атаку. Сейчас несем эту башню а и все марта. просто проходим спокойно задан. а мы сгорел даже да Кто Есть. ну конечно просветку задействовал я даже не Координаты. сомневался да. Везде блин, башники стоят Вик, По всему периметру прием на всех частотах Готов к работе Слушаю Так, надо бы еще наверное, по одному Недостаточно корабль Готов Недостаточно к работе виспена. Слышу вас хорошо но можно было бы, конечно, здесь еще базу еще раз основать. Но я думаю, что давайте все-таки мы сейчас уже начнем собирать нашу армию, да и высаживаться где-нибудь вот здесь в углу. Я не знаю, скорее всего, будет очень сложно пробиться. Но мы должны хоть что-то сделать. Так, нет, ребят, давайте-ка сюда. Патрой кружер, давайте-ка тоже сюда отремонтируем вас. Укажи цель! Радость Все, пойдем вот так. Выдвигаюсь! Слышу вас хорошо! Вас понял! Готов к работе! командир Слышу вас хорошо! Укажи цель! Выдвигаюсь! Куда двигать? Да не вопрос. Такем. Задайте координаты. Такем. Выдвигаем штаб. Пристегните шлем. Стой. Задайте координаты. Задайте координаты. Задайте координаты. Слушаю! Ты ты ты не не отступил. Отступил. База Так, еще и здесь у нас какие-то Сука, он опять делает. О, нет. это нету дерьмо. Всех убили, да? А да, у нас танки какую-то смотрят. Дед, что вы сколько будете стрелять? Сука. Экипаж на связи. Офигеть, как они Что меня заколебали. Делать? Так, ну вроде как без, больш... без больших потерь особых, да? Может там Мариков парочку погибло, но это ерунда по сути. Что могло произойти, если бы все было прям очень плохо? о моё. опять атаковал меня. Он еще и здесь решил напасть. ⁇ ё-моё Быстрее туда все, быстрее туда. Блин, просто нечем больше мне контролить. как специально пытается уничтожить как раз мою станцию снижения. Нет, не очень монтируйте. Экипаж на связи. Ваши войска атакованы. Слушаю. Пристегнись, Что-то вообще какая-то жизнь происходит. Казали, как? да, какого фига вы постоянно нападаете? Веду приемки в Сир-Частотах. Удив сделан. Следую к цели. База атакована. А я кого-нибудь присажу. Командир. Принимаю сообщение. Воу, воу, воу, Он это причем. Следую в цели. Добрый день, командир. А, понял. Так, гэт. А, а, экипаж на связи. Что приказаний? Да, точно. Да -мо. Что-то прямо у него Задайте понос пошел какой-то. Постоянно атаковать захотелось командир, экипаж да. на связи. Не торопись. Не торопись, блин, у меня тут жопа скоро будет, если буду не торопиться. Кто на ней? Вашего искали, атакованы. Что ты, блин, с откуда вы Добрый беретесь? Сень командир, готов к работе. Идущим на, на всех атакован. частотах. Такем. Да. Куда двигать? Ухажить цель! Выдвигаюсь! КСМ готов, Кэп! Куда Прием, штаб! С радостью, Кэп! Жду при катании? Кто на новенького? Слышу вас хорошо. Что при катании? КСМ готов, Кэп! Стим принял. Готов выдвигаться. Слушаю. Куда лететь? Да, Кэп! Кто на новенького? Прием, штаб! ГСМ готов, Кэп. Пристегнитесь. Командир. Командир. Слышу вас хорошо. Здесь нельзя строить. новенького. ГСМ готов, Кэп. Приказывай, командир. Принимаю готов сообщение. Добрый день, командир. Принимаю сообщение. ГСМ готов, Кэп. Куда лететь? Пристегнитесь! Кто на Новенького? Что выполнена! Укажи цель! Покатили! Слышу вас хорошо! Готов к работе! Так, эф! Кто на Новенького? Слушаю! Уже в пути? Держитесь! Сейчас тряхнёт! Принимаю сообщение! Не торопись! Приказывайте. Кто намного новинке? А Ухажись, на... цель! Что приказа, Кэп? Да не вопрос! Выдвигаюсь! Принимаю сообщение. Да я кого-нибудь пристрелю. Кто на новинке? Экипаж на связи. Веду прием на всех частотах. Готов к работе. Слышу вас хорошо приказы! На Готов к работе. Приказ получен. Я Давай, Существует... Так, что-то они больше не нападают. Что-то они не больше не нападают, Украши мне цель. это очень напрягает. Добрый день, Добрый день, Надо взглянуть, что у них там находится дальше. У них тут ничего нет, я смотрю. Да, они почему-то все войска свои переслали поход на меня. Добрый день, не командир. Давайте с набором связи. Укажи цель! Принимаю Экипаж Не связи. С Укажи цель! капитан! Не Передавай, как сообщение. Нью, эту черкю. Дай мне вопрос. Нью, нью, нью. Нью, Следую нью. Фу! неужели час нам понадобилось чтобы уничтожить вражескую базу Термо. корпус альфа тот а -а -а. самый блин Суки, а. I come to you in the wake of recent events to issue a call to reason. Let no human deny the perils of our time. While we battle one another, divided by the petty strife of our common history, the tide of a greater conflict is turning against us, threatening to destroy all that we have accomplished. It is time for us as nations and as individuals to set aside our long-standing the tides of an unwinnable war are upon us and we must seek refuge upon higher ground lest we be swept away by the flood the confederacy is no more whatever semblance of unity and protection it once provided is a phantom a memory with our enemies left unchecked who will you turn to for protection the devastation wrought by the alien invaders is self-evident have seen our homes and communities destroyed by the calculated blows of the protoss we have seen firsthand our friends and loved ones consumed by the nightmarish serve. unprecedented Terran agency conspire against this new beginning, and let no man consort with alien powers, and to all the enemies of humanity seek not to bar our way, for we shall win through no matter the cost. Похоже, это был конец, хотя, я, честно говоря, не ожидал такого после миссии, где надо было уничтожить какую-то одну долбанную орбитальную пушку. Фу, слава богам. Я, честно говоря, вспотел. Ну, как сказать, не вспотел, конечно, это была миссия весьма глупая, потому что, по сути, я мог бы ее выиграть довольно легко, если бы знал изначально, что одна сторона у нас играет с ГОСТами, в другая сторона просто, вообще, без ГОСТов и без СИО. Можно было послать туда батовые крузеры, конечно же вынести полностью армию противника красных и ну да если бы я все это знал заранее если я не знал все заранее как вам понятно я просто зафейлил многое ну, ладно как бы там ни было мы победили полностью прошли первый эпизод за тиранов следующий у нас эпизод зерги когда я буду его стримить я еще пока не знаю скорее всего через некоторое время наверное я думаю через дня так 3-4 а может даже и 5 где-то так ну ладно, надеюсь вам понравилось данное видео Ну что ж, ладно, с вами я буду прощаться буду с вами Веном, всем пока, удачи